В этом выпуске фартовый коллекционер отправляется в гости в одессу на знаменитую барахолку попробуем найти что-то интересное для коллекции еще вы увидите лучшее место для отдыха в одессе ну что поехали прямой поезд харьков одесса довольно комфортный способ доехать и есть кондиционер в 9 утра мы уже в одессе и до заселения в квартиру еще 4 часа можно оставить вещи в камере хранения и отправиться на барахолку Яркие эмоции, когда встречаешь на барахолке что-то интересное для своей коллекции. А как это сделать, не выезжая из дома, спросите вы. Все просто. Загляните на сайт Виолити, в тот раздел, который больше всего вам подходит. Здесь огромное количество древних предметов, живописи и, конечно, монет. Ссылку вы найдете в описании. Вот такой 300, вот такой 100. Вот кремо ага. вы можете Вот кремовый. Ага, все, сфотографировал, да. Сфотографируйте, да. посмотрите. А это... тот сколько стоит? До... что? что? Вот тот 100? Да, что? А этот? А это 300. Вот в печати, там клеймо, он тоже дореволюционный. Ага. А, то есть на продажу 1915 да. года да, подзорная это, труба. А чья французская? Это Англия, там же Англия. написано, кто производитель. А, говорим, Лондон. 25 копеек, нечастые 1850, -1850 -го года. <связывая> <Занах>. <связывая> Какое интересное на года. Кажется, у нее, видишь, уже подбитый. Под, под Это пожарная, настоящая. 600 гривен. 380, уже в связи с отдаем. В связи стоит 380. Мы раньше знали все суп футболистов. Ага. Да. А скажите, какой вам стиль нравится? Я не знаю, я разные, я люблю больше <свят> полезные книги. Полезные? <свят> Исторически, <свят> вот это очень интересная, полностью про весь Египет, и она очень полезная. И там описывается абсолютно все, то есть есть носки, что это за бог, какое-то какое время. Все, в принципе, легко читаемо, но при этом можно легко изучить историю Египта. Память тети Ани от ее племянницы... Так, тетя Аня, вы любите, вы же любите исторические книги, а это очень интересная да, Вика. Она очень интересная. Вика в день рождения, Лизе. Вот это вот очень интересная надпись. Но без картинок мне нравится с картинками. О, смотри какой. Угу. А сколько стоит такой? А вот это что за ножи? Это вы, это вы сами делаете, вот да? Эти два, да? Прямо ручка. Они не считают, да, холодным оружием? Нет. Скос там, да, или какие там, да, там правила много у них. Параметров. Да, да, как да, минимум, да. Э, вот это тоже я видел такие. Не попадают, там даже упора нет. Травмоопасная рукоять. Так. Это М. самое основное. Китай. Фронтвей, да. Вот этот 350, тут 400 с двумя лезвиями. Этот 350, этот 100. Тут разные цены. Mm -hmm. такой вот как вы вот я такой mm -hmm. но... сколько лет стоит это 400. Mm -hmm. автомобиль спортив а какого-то года 80 ага крыша снимается у него вот это да а инструкция есть в комплекте ага. а сколько стоит? А как она работает? То есть это нужно накрутить какой-то заряд Крутить? туда? кинуть? Нет, вы крутите и а колеса она... крутятся, там гибкий вал идет в середине. Да, не будет ехать. А, то да есть ты пока крутишь, да. пока она передается? Ну а -а -а -а. Да, Туда. Состояние, кстати, такое приличное. С колесами совсем. Автомобиль спортивный. 7.75, как, как у вас? Да. Только по курсу сейчас на интегралку. Ну что, мне кажется, может часами гулять по этой барахолке, но важно знать ключевые места, где встречаются антикварные вещи, потому что... Треугольник с королевой, пираты. Ага. И такая причем тяжелая, сколько здесь? Пунцы, это Батавия, по-моему. Да, Батавия. Угу. И сколько стоит такая? У долларов. 800. 800. Вот это там по печати. Какие еще монетки там по печати? Вот это она. А, а вы знаете, в каком году они появились? Там по печати. Ой. Честно так все не умничать. Не а, в 2004 году первая монета была с нанесением. Ну это западная И это Канада. В Канаде сделать 25 у меня центов. Есть, но у меня... Это 900 гривен. А это британская, да? Да, да это. А, есть такой интересный mm -hmm. квест британских монетах можно несколько британских монет собрать а, и флаг получается да. с гербами очень-очень вот так вот она выглядит так что можно я вообще не собираю иностранные но бывают такие красивые что прямо Хочется... Да. Ну, мне кажется... Нет, сейчас дети даже поумели. Вот все хотят царизм... Ну, вложение по Ну да. Царизм потом там идет, инвест какой-то... Но дело в том, что на самом деле И очень важно вот состояние. Вот. Ну, люди, которые думают, что вот сейчас куплю царскую монету, там сохран это решает. Да, да, да, решает а да, здесь да. это просто красивая какая-то монета. Она сейчас стоит копейки. Ну, единственное, что она не раскручилась. Ну, ну, да, ну, а можно достать я покручу немножко. А как вот вы это оцениваете по состоянию, по какой-то шкале, если там шкала Шелдона или? По привычке просто. Я не смотрю там МЛС, там ну это где-то 50, 51. 50-50. Ну, она была мыта, да, или нет? Она такая, она Ее парень принес, он сделал ошибку, почистил, зубную, мне он пастой. почистил зубную, взял и холодной водой смыл. Ну вот она... А я ее в чтобы следа ну, уже не оставалось. Да, то есть какие-то микроцарапины, ударчики, да, потом да, эти да. печатания. Ну, конечно... Тем не популярные все. Ну, время, главное, да. что видите, гербы, видны гербы. Сколько такая стоит? Это 200 долларов. У -у -у. Ну, звездочка есть. Кстати, 100 лет, монета отметила 100 лет. Ну, да. Кто не заметил, я все вот у меня было, и за счет этого было из 18 штук у меня одна осталась. Я даже там месяц, число записал, когда именно. А, и она будет расти, потому что 22 год он, получается, вот стабилизировался и все, он уже никуда не это. А эти вот 800 гривен, 1200 было, сейчас нет, 3,5-4 и четыре, не помню. Все, еще будет расти. Они ну, тонюсенькие сами по себе, очень тонкие. Серебро! Знаете, какая самая редкая у вас из тех, что есть? Вот это, ну что? Вот это повар, да? рубля сколько стоит такой 450, угу. 450 а он сколько стоит 850 ага. и шпагу даже покрасили об это поднос для... Не знаю, льё, это для чего угодно для чего угодно вот это две ну, так те, кто... 350 И так угу. И кто, если это до революции, то, то уже зовут после революции. Такой красивый стенд да. с да. разными разными монетами. И вот такой альбом от Сергея Magic Money канал сделал. Очень красивый. Можно складывать все-все-все наши юбилейные 10 гривен. И они, кстати, и такие наборы бывают, но более маленькие. Но вот. а это, конечно, побольше и на задел на будущее для новых десяточек, которых вот мы ждем. Вот. А и вот еще даже его. Альбом на канале есть у меня обзор конкретно этого набора 18 года, который можете найти в обороте. Что такое монеты в штемпельном блеске? Это вот так, такого советского мешка 90 го года. Вот, в Одессе можно найти себе и каталоги coin, да, вот, с Москвы. Я со, говорю, со на рынке в... это вот Здесь и в Одессе вот. Я бы уже, вот. уже. Уже. уже это уже Так, ребята, взял себе небольшой каталожик. Кстати, у меня не было монет э, России Сейчас вот можно В Одессе прикупить себе Прямо на староконном рынке Гляньте, у нас э, Я думаю, это, это полезная Полезная книжка себе небольшой ножичек такой, как знаете, есть ножик визитка, только тут немножко постаринней. В принципе, симпатично смотрится, очень оригинальный. Думаю, я таких не часто встречаю. Можно в рюкзак себе закинуть. Пускай будут здесь ножнички, пилочка, такая открывашка и для вина то, что нужно. 100 гривен, ну можно потрогаваться. Вот, ага и как состояние, то есть они с колесами совсем колеса И сколько это стоит? 850. пятьдесят да, восемьсот пока Восемь детские. Это какой год приблизительно они? Семидесяты пять пятьсот шикарный 50. Русско турецкая война. А это какого года примерно? Сделано? Да. Не знаю, годов 70-х. 70-х, то есть не, не прямо сейчас, да? Нет. Ну, авторская работа ни в одном экземпляре, уже ни у кого. Ну, интересно, конечно. То есть, так... А, а, а то с конем, можно какой-нибудь посмотреть там, где конь сидит? Ага, вот это, конечно, прямо офигенный. Да, Но... Но... Но все в комплекте, да? То есть нету... Да, То есть. целый на комплект, еще подажная. Ну и можно играть. Вот такая вот барахолка. Наша квартира уже готова. Поедем заселяться. Сейчас я вам покажу, как выглядит квартира в Одессе в самом-самом центре города. И поедем с вами в Аркадию на отличнейший пляж. Небольшой обзор. Так, это у нас душевая туалет. Большая. Вот такая вот совмещенная кухня. Здесь стол. Большая кровать с кондиционером. И такой вот прикольный дворик. Дворик-балкончик с видом на Соборную. И здесь Соборная улица. Здесь вот прям постоянно, постоянно много людей ходит. Такая движуха. Вот такая вот небольшая квартирка в центре Одессы. Ну а теперь поехали отдыхать на пляж. Это лучшее место, где я отдыхал в Одессе. Здесь есть отдельные бассейны. К сожалению, вода в море довольно была зеленая. Я не купался, только в бассейнах. Отличная музыкальная программа, играл диджей. Это просто было восхитительно. Классная погода, шезлонги к напитке, еда. Все есть в этом месте. Друзья, если хотите отдохнуть... И это не реклама, я просто рекомендую, так как я сам здесь отдыхал, и это кайфовое место.